Всем привет, зрители и подписчики моего канала. С вами Веном. Мы продолжаем прохождение StarCraft 2 Винкс of Liberty. Продолжаем изучение Кристалла, воспоминания Зератула. Подголоски будущего. С болью в душе я вернулся на разрушенный Айур. Большая часть планеты была по-прежнему заражена зергами, Но останки сверхразума уцелели. Мрачное напоминание о бывших поражениях и победах. Найти останки сверхразума на Айре. Два очка дадут протосов и четыре зеркала. Вот это классно. Я помню гибель Айре. Мне очень хочется смотреть на то, что стало с этой планетой. Хотя выбора у меня нет. Когда преимущество зергов над нами стало очевидным, сверхразум повел себя сверхсамоуверенно. А теперь от него осталась лишь обугленная, разлагающаяся оболочка. Я желал извлечь из его гниющих останков всю информацию, Какую только можно было получить. Мне нужно было установить телепатический контакт с каждым из гигантских нервных узлов сверхразума, чтобы извлечь воспоминания. Однако мне мешали тысячи зергов, которые собрались вокруг его оболочки, питаясь излучаемой ей пси энергии. видимо им очень нравилось находиться поблизости от сверхразума это мое предположение отголоски будущего задание используйте авиацию чтобы разведать территорию и вовремя обнаружить готовящийся наступление противника ну, великолепный совет конечно я бы сам наверно не догадался бы так, ну, что у нас сейчас сам зеркал будет строить базу и вызвать подкрепление чтобы сдержать натиск зергов. Так, а этот маленький наблюдатель остался здесь со времен эвакуации. Он сослужит нам хорошую службу. Так, как его перем? А он на А то обычные они раскладываются так вот, как он выглядит сейчас. Моя да, они должны еще распадываться. Ну, в этом случае нам, видимо, сделали поправку, полегче сделали, так что ты он сам уже разложился база. Заброшенные здания можно обеспечить энергией. Они нам еще пригодятся. А Я... что? Я чувствую, как пульсирует энергия внутри этого древнего маяка. Интересно. Колоссы. О, красота. О, я слышал истории о могучих колоссах, спящих в глубинах вод Айура. Маяк разбудил зловещих стражей от векового сна. Зерги чувствуют, что их мертвому хозяину угрожает опасность. Мертвому хозяину угрожает опасность. Великолепно. Да. Так, ну давайте Можно построить больше пионов. Отлично Зерги будут атаковать, пока не перебьют нас всех Мне нужно скорее проникнуть в память сверхразума И собрать всю доступную информацию Давайте добывать мог, ну. Так, оставляем там, где есть у нас сейчас э, наши Соответственно колоссы Так, а наблюдатель пускай палит. Что там свой свой. С помощью наблюдателей можно разведать территорию. И узнать, какие Блин, фигово я поставил. Здесь. За... Давайте посмотрим, какие опасности нас ожидают здесь. Довольно много, я смотрю, вражеских войск поблизости. Да, плюс тут, я смотрю, есть еще за какие-то запасы. Ох, да тут есть еще и какие-то здания, которые можно захватить. Ясно, ясно. Возвращайтесь, давайте. Так. Давайте тем временем поставим сумеречный совет. А, начнем улучшение. Так, ну что ж, и ждем тогда, пока у нас появится достаточно много войск. Нужно для приготовиться к обороне базы. А хотя, слушай, у меня же зератул, блин, такой, Я прям живучий живу чувачок. Я да, и плюс он убивает, когда этих врагов. Атака зергов через. О. Теперь у нас будут еще оповещать об атаке без езера, каждому из нервных узлов, понятно. Не не Правда, каким образом там оказался командный центр этих, как его, тиранов, я даже представить себе не могу, честно говоря. Все, все. Так, да, тут, кстати, можно базу одну поставить какую-то. Так, давайте нанимать войска. Плюс можно еще даже одно оружие установить. Больше... Вызов колоссов. ноша не Так, так, так, стоять. Стоять. атаковано да все нормально с этой базы успокойтесь не так да. и... давайте короче собираемся серги наступают Я не у демонов про. Мои идем Не хватает минералов. Не хватает Воу. Ставьте еще пилончик. Я, я Но я так понимаю, они нападают только именно по таймингу. Так что можно попробовать атаковать от... вот эту вот базу. Жизнь за да, почему бы и нет. Не хватает минералов. перворожденным хотя слушайте даже можно было по-другому бы сделать улучшение честь жизнь за айо наша миссия на грани провала Я так так так стоит служу во имя айура эти врата еще работают может быть есть возможность. Я берусь, так, давайте моя. здесь всех убьем сейчас. А. Блин. Меня ждет искупление. А как, кстати, поставить, если тут эти все поднасрали, Слава да? А, надо, чтобы Зиратул подошел, наверное, сразу а все станет первый хорошо. Первый нервный узел. Я чувствую. Да, боль. да Все стало получше. Удивление. Смерть. Шпионов. Так. Серги хотят разрушить нашу базу. Собираемся давайте Мы едины с тенью. Ты выглядишь Благодарим тебя за наше освобождение. Угу, сражайтесь за меня теперь. Не Я беру... Так, ставьте. Что за... Давайте ставим еще спину в гейзе. Не хватает минералов. Давайте все вот так вот. станет не застает оказываться Давайте все сюда. Идут в атаку. Жизнь Давайте улучшение. Так, пересылаю сюда рабочих. Блин, не нормально, все нормально. Давайте все сюда. Короче, давайте сюда, сюда, сюда. I'm boy. Yeah. Чувствую удовольствие от успешного воплощения давнего замысла и страх перед будущим. Давайте, уходите все. Вокруг базы сгущаются тени. Скоро зерги опять нападут. Среди теней Я изгоню демонов Ах, Ты обращаешься Меня ждет Ваза атакована На наши зомби напали Я вернулся, чтобы служить Врата ярость Шозак мокнул Ваза атакована. Разбивайте полностью, идем в атаку и заканчиваем эту миссию. Шозак Ты обращаешься ко мне? База атакована. Не секунды без боя. Айур возродится. Давайте, давайте, давайте. Я обвинил Давайте, давайте, давайте. База Все. Да хрен с этими зергами. Ох, ты классно. Здравствуй, брат. Я говорю с тобой из небытия. Садар. но ты же погиб вместе со Сверхразумом. Волод смерти мне неведом, Зиратул. Мне не суждено узнать его. Но об этом я расскажу в другой раз. Сейчас же тебе предстоит узнать о смелости этого существа. Смелости? Он был чудовищем. Двергли изменениям. Истребление нашей расы было навязано им. Сверхразум был наделен способностью мыслить и строить логические выводы, но ему было отказано в свободе воли. Всю свою жизнь он наступленно бился в клетке собственного сознания. Кто сделал это с ним и зачем? Я не знаю. Но сверхразум нашел способ воспротивиться навязанной ему цели. Он создал то, что стало надеждой на спасение. Смоя от гибели в огне. Я не понимаю тебя, брат. Ч ⁇ -то какие-то проблемы... Вот все, что знал до ныне, Зеротул. Сверхразумное видение о конце света. И тебе тоже нужно увидеть его. с этого хватит. Хм. Это похоже еще даже не конец. Эх, я думал уже конец. Нет, еще. Менее чем за 20 минут, но это было очень сложно. Хотя не, на самом деле не сложно. Если бы я знал бы, что у зергов там очень мало войск, я бы гораздо раньше прорвал бы их. Ладно. Как бы там ни было, мы все равно выиграли. Ой, наконец-то последнее. Как выберусь из скафандра первым делом? Ладно. Хм. Не буду травмировать твою нежную психику. Мою-то нежную психику? Че, долбанулся? Атомная лапша! Встрыв вкуса! Атомная лапша. <с> <с> да Ширак <с> надо было еще приписать. Роутен. Атомная лапша Роутен. А столько ужасно лапши вы еще никогда не ели. Так, ладно, что то у нас? Черт побери. Я не знаю, что и думать о последнем видении. Зератул искал сведения о гибели Вселенной. Но в этот раз он отправился на Айюр. На Айюр? Что он там искал? Прежде всего, он пытался выяснить, зачем сверхразум создал королеву клинков. Это она уничтожит вселенную? Нет. В том-то и дело. Похоже, она единственная, кто может ее спасти. Да, как ни парадоксально, так она и есть. Ну, что у нас там? Задания те же самые остаются. Я думаю, может, они меняются? Нет, они все те же самые остаются. В лабораторию давайте туда возвращаемся. Вау, кстати, контейнер с образцом, он все больше обрастает кристаллами. Может быть это звучит антинаучно, но теперь я совершенно уверен, что кристалл обладает, если не интеллектом, то по крайней мере чутьем. Вчера ночью я поместил в ёмгли сломанного нано-робота, а сегодня он как новенький. И более того, может выполнять новые операции, если бы я мог провести инженерный анализ этого робота, открылось бы много возможностей. Автоматизированный ремонт или даже мгновенное производство оружия с искусственным интеллектом. Впрочем, кое-что совсем не внушает оптимизма. Уровень энергии, хранимый в матрице кристалла, не увеличивается, несмотря на то, что рост кристалла продолжается. Похоже, энергия передается куда-то. Хм. Очень это интересно. У нас появились новые изучения, да? Нет, мы получили, кстати... А, ну да, по... еще появился новый проект. Мы получили наш кредит и еще и новый проект. Научное судно. Обнаружить замаскированность закопавшихся противников может облучать вражеские цели и ремонтировать находящуюся поблизости технику. Вот самое важное то, что она ремонтирует технику. У Ворон, конечно, это круто, классно, но, однако, мне больше нравится научное судно, потому что его можно послать вместе, вместе с моими отрядами, и они будут ремонтироваться. Так что давайте-ка будем именно пользоваться научным судном. Мы можем еще выполнить одно задание в кристалле, да? Должен узреть видение сверхразума, гибель моего народа и всего живого вместе с ним. Такая судьба ждет нас, если Керриган погибнет. Хм. если Керриган погибнет, вот это да. Три очка дадут нам исследование, этого все равно немножко не хватит, буквально чуть ток. Ну, жаль, жаль, буквально одного не хватать будет все равно. Ладно, что ж, надеюсь, вам понравилось данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Веном. Всем пока, удачи.